Ну тогда продайте! У меня пять лайков есть. А? Вообще торговаться не умеет. Друзья, самое время нажимать Escape. Ты чего ждешь? Удали! Удали его! Как удали? Это же полифакус! Ты прав, Колобок. Игра окончена для вас. На! Покрошите их на мелкие пиксели. Прощайте, друзья. Извините, что задержался. Интернет медленный. Майдум, ты где шляешься? Боза, я... Перестань лагать, растяпа! Бегом ко мне! Хватит! МНЕ приказывать. Что?! Ты так с Мой дом. ты куда?! Подальше от всех вас! Я прославленный вирус, а не бак на побегушках! Стой! Стой! Я тебя создал! И ты обязан мне подчиняться! Отец, я благодарен тебе за все, что ты для меня сделал Но это не моя война Прощай Остановись! Или ты забыл, что у тебя больше нет резервных копий? Я тебя создал